По поводу штрафов, дисквалификаций, ну, как-то больше похоже на э, захват команды рейдерские. Человеку 80 лет, да, его высказывания, конечно, они э, лишны какой-то логики, и ну, непонятно, зачем он это сделал, причем, как бы, э, по всей видимости, он знал о том, что его разговор записывают, но, тем не менее, все равно это произошло. Э, по поводу же, как это повлияло на игру, Клиперс и настроение вообще в команде. Ну, я не думаю, что Клиперс стал как-то хуже играть или как-то озабочен этим решением лиги. Дисквалифицировать стерлинга пожизненно. На игру Клиперс никак не повлияло. Но расизм.